В с пушкой на плечах, Я прошел тебя, Афган. В солнечных лучах, в ледяных ночах, Снится мне зеленый Аанг, и далее на Киев, Где заждались кричатики и Подол Оксана М., и многие другие, которых я пока что не нашел. сброшено лишний невес, сдана КМС, И получена медаль. И гляжу с небес, как Афган исчез, Впереди другая далека кабул -ташкент, И далее на Киев.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 Кабул, Ташкент, и далее на Киев, Где заждались крещатики подол, моя жена, И многие другие, которых я, конечно, не нашел. Кабул, Ташкент, и далее на Киев, Где заждались крещатики подол, Оксана, и многие другие Которых я Пока что не нашел Саша Ленин